Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Сегодня смотрим, ну, якобы подставной бой Не знаю, как это вообще происходит И видел я хоть раз такие бои Ну, возможно, видел, но просто об этом не знал Ну, если посмотреть вот этот бой, а в частности, к примеру, результаты, да, пока в бою что будет происходить, непонятно Сейчас мы это увидим Да, одноуровневый бой на десятках. И если смотрим результаты, к примеру, во вражеской команде 8 игроков с нулевым уроном. В союзной команде 7 игроков с нулевым уроном. То есть 15 танков из 10, ой, из 30, уровня, я хотел сказать, отыграли на 0. Это очень и очень странно. И хоть раз кто-нибудь видел в бою по результатам, чтобы 2 игрока наносили по 11 тысяч урона, к примеру. Тоже, тоже, не знаю Я такого ни разу не встречал Вот смотрим, занял здесь 268 позицию Несется там Вражеский 268 дробь 4 Только наверх куда-то А, не, не наверх Мне сначала показалось, что он наверх поедет Сейчас на карту посмотрел Ну, что-то что, что происходит не то Понятно, если глянуть на мини-карту Сразу 5 союзников по-моему, там два ИСА седьмых, Кранваген Т-62, там еще какие-то две ИСТ-шки стоят на базе. То есть они в Ну, у противника, возможно, такая же ситуация, точно не знаю. Вот от отсюда, наверное, идет вот это большое количество игроков с нулевым уроном. Но объекту 268 эта задача <с> никак, в принципе, не облегчает. Да, Если посмотреть, вот вражеский К-91, который играет во взводе, у которого совзводный уже умудрился слиться Набил 11 с лишним тысяч урона И это в проигравшей команде Счет 1-1 Событие пока что развивается достаточно медленно, заканчивается третья минута Правый фланг все бросили, как и союзники, как и противники Понятно, это треть команды, когда находится в АФК. Здесь хорошая возможность. Вон они, да, у противника тоже. Как минимум уже видно, что четыре вражеские машины стоят на базе и не проявляют признаков активности. Причем это 4 ТТ. Счет становится. Два-три... Вот он просто халявный урон Набивай не хочу Главное, чтобы с тыла не подъехал кто-нибудь Тут сразу на базе стоит Да, вон считаем 3, 5, 7, почти 8 тысяч урона Это уже без СТ второго Не удается здесь пробить противника Счет становится 5-4 В чате опять там какая-то перепалка Объект 279 матерится Ягарит твою маму Сразу видно, неадекватный человек. Человек, который может такое написать про родителей, не важно, про своих, про чужих. Это просто конченый человек, я считаю. А 268 тут стоит, приспокойненько там, настреливает по вражеским тяжам, набивает урон, счет 5-6, Я не понимаю смысл вот таких вот подставных боев. Зачем это нужно? Я понимаю, когда ты действительно в бою показал какие-то хорошие результаты, там, тащил, настрелял много урона, благодаря тебе команда победила. Ты получаешь какое-то моральное удовлетворение, да, от хорошо проведенного боя. И когда ты просто расстреливаешь АФКшных противников, да, у тебя огромные результаты по урону, там, по фрагам и так далее и тому подобное, но при этом ты же не получаешь никаких вот таких вот эмоций, да? Ну, я думаю, все понимают. У кого был хотя бы один такой бой, где понимаешь, что именно ты решаешь исход боя. Когда в конце, к примеру, да, остается мало союзников, мало противников там, Ну понятно, что от любого ошибки может быть слив Или от каких-то эффективных действий, наоборот, победа Когда начинает руки под, под, под, потряхивать, ну так далее и тому подобное А в таком бою нет таких эмоций Теряется смысл вообще всей игры Чисто набить красивые цифры, хорошую статистику, чтобы потом где-то хвастаться Кому-то показать, смотрите, я мужик Но ты же сам знаешь, что это вранье А на базе там Добъект 268 -й. Тоже избивает Афкашеров <laughs> Если посмотреть на карту, на базе еще куча Противников, которые стоит на базе Счет 7-10 7-12, 7-13, союзники почти закончились. Остался один Е50М. E ну и 268 естественно. 268 а еще в этом бою не встретил ни одного уже живого, ну или активного противника. Да? Пострелял там по Авкашерам. Вот, весется объект 268, дробь 4. Еще вопрос, куда выцелить, чтобы пробить. Удается. Диска 91. Настреливает галдишкой. Уже третье пробитие. Четвертое пробитие. Вот так вот. Выкатился неудачный 268. -й. А еще Т62А -Т четвертый раз пробивает. Теперь ситуация тяжелая, в запасе всего 644 единицы прочности и как минус 3 активных противника. Это объект 268-4, Т-62А и К-91, Ну про который, если кто не забыл, я говорил, что набил он за этот бой 11 с лишним тысяч урона. А Теперь думают, что это подстава со стороны Объекта 268 -го. Но я не думаю, что 268 стал бы выкладывать этот реплей, если бы это была подстава с его стороны. Так что я думаю, здесь у нас главный виновник К-91 вражеский. 268-му, ну, не сказать, что повезло. Тут я не назову это везением, попасть в такой бой. Кстати, всего один золотой снаряд, снаряд остался у 268. -го. Ну там и базовыми бронепробитие неплохой. сейчас посмотрим. Я точно не помню, ну да, 303 единицы. Ха, удачное попадание по Т62, с пожаром гори. Есть четвертый противник уничтожен. Сразу за выстрел сколько там больше тысяч получается. Теперь след 268-й, даже не успел Пукнуть и тоже отправляется В ангар, уже пятый Это называется Подходи по одному Раз, два, ну и остался Главное уничтожить К-91 <с -2> Готов, не знаю на что он надеялся От башни что ли танкануть Но там получилось неудачно, он так заехал Что Торчал корпус, в который 268 И попал Ну и остались просто подарки на базе. 4 авкашера. Иди, 268-й, наслаждайся. Если это не твоя подстава, ты заслужил. А К-91-му так и надо. 268 все равно. Побаивается. Побаивается. Не верит, наверное, в свою удачу. Подождал. Вдруг вдруг кто-то там нечаянно ожил и решил тоже сюда приехать. Вон там что-то пишет, мы свидетели отправляем. И, ну, он уже, да, Е50М догадался, что это К-91 или 62 -й. И вон бабах с одной единичкой прочности там. Едет, едет, не знаю, на захват, что ли. Готово, в ангар, седьмой. Вот, теперь точно остались одни АФК. Я не заметил, что бабах не АФК было. 110 3 пишет, что отправляю на 268 Да вы, баденька, стукачок! Вот они стоят. Но тут тоже такие уже подковыренные. Ну, ну и со 4 еще 2000 прочности. 1300 Type 5 Heavy. Да, не удается пробить. Но снарядов еще достаточно. 7. 7 бронебойных, 9 фугасных. Осталось только ждать перезарядки. И готов, осталось только с СС-4 разобраться А да, чтобы он, главное, в самый неподходящий момент Друг не начал проявлять признаки активности Как это в кораблях с ботами бывает А то вот видно, башня у него, к примеру, поворачивалась А то в кораблях бывает И летишь на базу, там стоит АФК-шер Как только ты его засвечиваешь, начинаешь стрелять Он тут же проявляет признаки активности И начинает отстреливаться Не знаю, в танках я такого не видел Перешел 268-й на фугасы. Не знаю, решил сэкономить. Фугасы все-таки стоят подешевле, чем, чем бронебуйные снаряды, но ну и тем более золотые. Так и не успокоится никак, да, нападки идут на 268-го, что он типа подставушник. я все-таки подозреваю, что это К-91. Ну, сами сейчас в результатах все увидите. Блин, непонятно, сколько там. 603 единицы прочности у ИСа-4. Блин, ну почему бразочек не выстрелить? бронебойка и закончить это. Возможно, опять это... Стоит... Хочет взять вот эту медальку, последний противник, уничтоженный последним снарядом. С тяжелым танком это достаточно рискованно делать, потому что... Нет-нет, то нет, а может вдруг и танкануть. Самым неожиданным местом. Ладно, если какой-то картон. А то времени на захват уже не хватит. Тараном ИСА-4 я не думаю, что можно уничтожить в этой ситуации. Потому что... Прочность у 268-го меньше, а ИС-4 все-таки тяжелей. Пошла заключительная минута. Мне кажется, у 268-го просто времени может не хватить, чтобы расстрелять все свои снаряды. Остается еще 4,49 секунд. никак не успевает, мне кажется. Сколько там перезарядка? Секунд 15-16? Остается 30 секунд. Ну, может, успеть там на последней секунде наверх. 30 секунд пошло, два снаряда. <смешно>, Смешно будет, да, если вот так не успеть. 19 секунд, 18, 16, все один снаряд остался. Теперь надо наверняка. 10 секунд, перезарядка почти закончилась, ну, прям в аккурат, там чуть ли не тютель в тюте. Как в фильмах про бомбу, да? Режь красный или синий на последних секундах. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.